Я тут в декабре месяц, мне тут напомнили, я вроде как прогулял немножко, поэтому сегодня будет тоже консультальная программа, я читаю за декабря и... на рост совсем до зарос, до пят восемь. то ли черен, то ли бег, то ли сед. что там в сказке, вон он, камушек, не выехать, да, не обойти и на всех дух. Слов то ли стерешься со временем, То лих ли никогда и не было. Но не просто тот камень, ох не просто. Тонко выточенным в пол лица, Да сработано-то да как хитро, Будто смотрит кто-то щурится, Будто смотрит. Силиться оковы Сна порвать В полутьме туман Сберу, то ли самое стою на холодном метру, то ли смотрю на то. Моя-то каменно, вот какие здесь камушки, Зарал, что было мочи, я. Да пошел чистить по матушке, Языком с трудом ворочая, Серпыю мир заволокло, да в лицо мне что-то тунуло Да как только однок от отлегло. Верхним ветром я взлетел в седло, Плену я прихнул по воде и, Да поехал. Можно Что ж так, микрофон? Я, я стараюсь, но я боюсь его вынести. А, забыл, забыл, забыл. Песня называется Песня Колобка, который потерял бдительность. Как я здесь живу, ну что тебе в собственной жизни тесно и пресно, подайте перчик до да соли, ведь все для чего во сне нету места, приходит ко мне на ю. Ты хочешь, чтобы я ответил честно, изволь? Я все понимаю, ведь я здесь вырос, отсюда право на злость, я вижу здесь многое переменилось, не верю лишь, что само собой ведь все. К чему вы так долго стремились, да словно но все же сбылось, талант заменила известность, а ценность легко заменили ценой, А колобок все катится, Да по тропинке времени. Все позади зайцы, волки, медведи, лукусы На черствах богах, И какая разница с этими листеми? Поколение лисиц прячут умку на тонких губах. Разные сети, где-то попроще, где похитрее. Кто-то подсел на ТВ, кто-то в сети стал пропадать. Нам говорят, жизнь стала быстрее. Врус, это просто экран стал чаще мигать. С каждой подключенной мухой Паук все жалеет Мухи же перенимают с паучью стать Старики расставлены Неводы заброшены С вечера в море высланы лодки Прикрыть отходным пути Да только у старух гляди Руки все ухожены Сбой бой до корытом здесь рыбки не обойтись. Время идет, цели все те же иные задачи. Ушлая глупость незнания прячет, Тасуя колоду бесчисленных мнений. Очередной подлец тащит кобрыву, команду незрячих. Под хоровое нестройное в Море пустой болтовни, алым парусом воля маячит, Разницей между покорностью и терпением. Тот новый кай вертит в руках осколки чего-то разбитого сердца, Складывая заветное слово, с виду готово. Но что это значит? Сосредоточен, не многословен, ловок и точен, Он верит в успех свой, ему вещали за это весь мир И пару коньков в придачу, а ледяное зеркало Снова рассыпается, дрогнули пальцы, Только не отвлекаться, близка награда, А по полю белому до воротами дворца, Тянутся две цепочки следов туда и обратно. Думал колобок, что от всех ушел, так от себя не ушел, Рыбку золотую старик поймал, Только вот кто же кого поймал, Коль из осколков сердце сложил, То неизвестно свое ли сложил. Коль из чужих слов песню собрал, То непонятно кто, Чем заплатил, Что потерял. Ну что, немножко расслабиться. Песня называется «Архетип неформата». Жалко просто портить, портить. Еще раз попробую. Нет, свой верный медиатор он давно посеял где-то Классический квадрат он превратил в многоугольник И напрочь игнорирует губную гармонику Но разве это блюз, брат? Это никак не блюз Разве это наш брат? Особен без тюнера настроить гитару и гордясь пустым карманом, выступает только даром Неударных небосов. Он один, как перс на сцене, никакой профи занал, И он не заменит. Но разве это рок, брат? Нет, это не рок? Разве это наш брат? Илоновые струны вереницы с аптокордов то он да, играет, а то перебором. Он три раза тонамять сменил на часть для минора. Его песни у костра так неудобно без Но разве это бард, брат? Нет, Это не бард. Разве это наш брат? Просто по ветер едино, прикинь, Эту музыку делят на стиле, Между творцами вбивает крим. Тот, кто боится остаться один Наедине со стихами своими. Подряд, ни с кем не сверяя, ни карты, ни тропы, Три поколения формалов твердят, ни формат, и вежливо терпят его, и тщательно хлопают, пока его крик не сорвался на хрип, пока его испыли не сплетаются, в проповедь, и каждый прохожий свой. И каждый, похожий, прохожий свой, Но даже и свой не обязательно должен казаться похожим на тебя. А время уже не идется, а бежит, Сквозь пальцы уходит за годом-год. Между своих вы чужих, а надо бы наоборот. Его слова и мои дела канут в тишину, но спокоен я, знаю новый знаток доброго ремесла, Свежей строчки по-своему Ведь он играет, ведь он играет, ведь он играет На ситаре фингерстайл Не понял, нет песня наш последний будем считать что это резонанс серой лентой дым моего костра В человека вера Ты только мой, брат мой Сколько б имен не носили тебя По городам, снам, морям До девятого птичьего неба Радость и боль нас давно породнили Снувшись, чела крылом голубя Напоминая родине запах теплого хлеба Замерло, сердце замерло Предвосхищая слово То, что не сорвалось еще С неосторожных уст Строчка за строчкой Устали на крыло Клин журавлиный полом, Ветер между нами не пуст Не умолкай, сестра Даром летели мы сны пополам Чистым душой неведом страх В поисках жар птицы над головой бледной семье стая нам путь правила, Наши слив как и слезы, исчезнут На синих страницах. Время идет седина небеда, Дети, надежды, долги, все на месте. Гадай, не гадай Наш Ростов подсус отцу сбереги Знай, как бы я ни зарос Внутренней тишиной Кровь, не вода Ты только голос подай Сердце всегда отзовется. Кровь не вода, ты только голос падает. Сердце всегда отзовется открытой струной. Сердце всегда остается открытым.